Банда! Всем салют! Сегодня играем в лигу. на Наказание. Наказание жесткое. Я ездил в Мексику. Нашел этот перец Чили. Сегодня два проигравших у нас будет. Два проигравших, где-то перчик, перчика Чили. Все. Всем приятного аппетита. Приятного просмотра. Ну а мы начинаем. Салют всем! Банда! Мальчик, Сейчас я покажу, как два надо бить. В Давай, рыжий. Да. Сука! Один нол! Это мы Давай. ставим, нахуй! Салют всем! Бандак! Бля, я хуй-ху здесь пенальти промахал. Сейчас на молчаночке оформим, блядь. Красиво, блядь, сейчас объебалось. Ты отбей удар хотя бы? По а, центру пошел, блядь, качнул, качнул. Может, я сногата не буду пить? Малого качнул. Давай, Матроскин, кот. Хорош! Ну, че? что скажешь перед ударом? Разъебу. Разъебал. Разъебал Два из двух, на ну. Переходим к штрафным. Хорошо приложить. Какие силы, просто подъем да ему. Верим, брат. Бля. Хорош, легенда Не в центр вору. Ты остановку не делай перед ударом. А я как ты хочу. Не надо. Я. Ты меня еще растико. Мне эта сила дает. Мне эта сила дает. Ладно, до этого хотел кого-то пародировать, будто в своей технике бить. Пизда. Хорош. Рыжая легенда! Ребят, мне просто стимул надо. Если ты два забиваешь, я 100% процентов. А ты... а, тебе только свои техники, ладно? А то я пытаюсь кого-то спародировать. Бля, Кусин, долбоёб! Как я тебе достану? Ты долбоёб, с места хотя сдвинется. Я достал свой Desert блядь. Не просто так. Бля, кроссовщик у меня, конечно. потому что против камеры свет блять он стоит африкано хорош Кусь бля главное не промаз поворотом нахуй на карту закинет долбаю даже не извините на специально. карту за мяч И И, главное не бей по своей методике бей. хорошо хорош а ч я радуюсь блять <связь> <связь> <связь> <связь> за, за товарища нахуй по оружию Питерка, ебучая, гандомка, нахуй сдвинься с места, долбоёб! Гамиль, ты можешь чуть побилиже бить. Да, нормально. Сейчас щёчка ебанут. Ладно, поближе. Я говорю, если у тебя будет застук, ничего страшного. Тебе можно. Мне все можно. Какие мне этим? Типа, мяч как-то скачет. Я его разъебу нахуй. Кузьмина. Артема. Как хуйну ему нахуй, давай. Что, не ты слабишь, ты слабишь? Пизда. Не, удобно, удобно, удобно, удобно. Удобно, да. нахуй. Бля, по дворовому футболу подпадка. -по -по -по. Бля. Бля, ну это пизда. Еплтка расчехлил. Да. Ну это была почти 9. Почти 9, да. Я бы порвал поугибать. Сейчас щеточки, дам. Давай белым. Сейчас щеточку уголочек дам красивенько. Все по футбольному, все красиво. Пизда, щеточки нахуй. Щеточки по футбольному, красиво, блядь. Какие страшные виды. 2000 Блядь. Ебать я Сейчас будет гол. В... Ну для него левый, для меня правый. Ой, блядь! Ну не соврал. Че по центру что пробил? А пошел кому на вольт, помог, он блядь перевел мяч, перебив. Но а, это хватает. как в том челлендже, когда я, блять, от штанги в меня отскочил, что ли? Да. Бля, я хуй больше вот такой обуви приеду, на играть. У меня пальцы... Сейчас будет от меня влево, от него вправо. Точно. Давай, следующий. Я? Ч -ч Чисто вот, ну, уверенно, просто прям так взял, так туда, нахуй. Чувствую себя комфортно, четыре мяча забил. Сейчас носил, дам, как жмякнул нахуй. Привык мой любимый угол прыгать, да? Татарин сказал, татарин сделал. Да, Шесть мечей уверенно. Сейчас я покажу, что такое футбол. И паштет, ну. Давай своей тактикой А то я.. Да моб! Хару! Я не понял, каким мечом он бьет! Паштет! Он показал тактику свои и паштет! Сейчас забью и можно на расслаблоне пойти пивко попить. как у меня будет Почти 9. там. Салют всем, банда! Я просто поплопаю. Я специально пью третьим, чтобы Эй, Паша прогорел на солнце, сейчас у меня больше всех шансов, он уже Отсюда. падает, на охоту солнечного удара. Пизда <с @300> Я последнее слышала. Есть минусы пить третьим, мне тоже напекло пиздец. Никто не начинает сразу с побед. Если ты не... до Данил, конечно. А тебе сколько? Наверное? Подошвы, как всегда. вот уж же еле катится Ёбаный шлюха! Да! А блять меня наверное не видно даже. Нормально видно. Катись сюда же, видно был. Да, беленький также, по брат. Просто кочка шлющая. Просто кочка шлющая. Да ладно, ёбаный нах. Камиль, давай сразу. Не надо, не надо, блядь. Блядь. Давай, Камиль, бей! Пусть пусть сходит. В охуели? Ты начал его пинать, блядь! А куда я, блядь, дед ты, ты шок, блядь, ну! Чувак! Черт, ты после попытки, блядь, бьешь! Реально, гантоп. Давай, ты можешь ближе бить, если что, ну если Да, можно. да, да. Это было не на гол. я чтобы он дальше не забивал. Ебал его ногу 2021. Бля, это самый эпический сейф нахуй. Бля, ну этот пуш. Кандони глаз. Асюда Давай, лай. Сука подкатил, пацан. Сука долбое, блядь. Ч а -а -а -а. ⁇ Ну, луха. Ай, -а -а. тут замечалось. Сука. Салют всем, бандак. все тихо всем нахуй комментарии говорю без них я хуй ловить не Блядь, да ты такое не поймал папа не Нихуя себе, блядь. Я въебал, Я нашел Бать! сундук, и там была пиратская карта сокровищ. Ее посадил старый пират, нахуй. Покажешь? А, сука угадал, блядь! Это сколько, Паш? Четыре. Не лови только тельтуху. Кайф. Кайфарик, я пингвин. Кайф? Я пингвин, кайфарик. Я с такими ударами уже там нахуй. ⁇ баный сыр! Если бы это было... Если бы это было... Пять. Вот она, вот она, кузьминская тактика. Это я знаю. Прямо в сучок нахуй там аж ветка отлетела Куся есть проколол? Реально завтра ешь в Адитас, берешь два мяча нахуй за 200 рублей я их съем блять БЕЗ БЕЗ них сегодня. НА НАХУЙ НУ ТУК НЕЛЕВЫЙ вот, ПИЗДЕТСА ТЕХНИКА я. Те ТЕХНИКА ЕБЕЙШИЯ Точен! Ты Сосредоточен! средоточен! нахуй! Разряжен! Ебаная ты, побледуха! Ебудь я в ухо, я тебя тут... Блять, такую шляпу пускать не стыдно, блять. Давайте не будем это выпускать ролик. Ебу, а, либо в ухо. Ебались гуси в куку. Бля, да, как жаркая вещь, попнул. Щедюшка! Ай, камера! Нихуя! А как одна камера выкатила? В принципе, я... Дай комментарий в камеру. Скайдарий вс ⁇ Причина. О! Фу я на... А это сколько? За 200 рублей. Я их съем, блядь. Йо, его нахуй Ёоооо ну, да. Иди нахуй Чисто вот, прошил вот эти вот да. вот эту вот, лапшу Ну Пять. ты подпрыгнул бы хотя бы Я блять руками, я даже не думал что он залетит Я ща накатываю Готов? Да слабенько давай вот. да, Скайп, скайп, скайп. Миво скай. Рот Блять такой туда. ты ебанно да. Топочка блять Иди это. нахуй ты его ногой коснулся Коснулся Ебать блядь. ты против меня нахуй играешь я понял Гузя, гузя, пидор. Бей. Фух, мимо ворот я видел. Ипаны, и в рот! Еще одна. Сюда. Да блядь, да добив нахуй ебаная хуйня, я больше хуйня вот фейс, понял, фейс, знаешь, всё, вот так убирать хорош! салют всем, Банда! <свист> сейчас забивают два и все от Паши берут удары, да. я все забиваю и беру от Паши, но нет, от Тёма беру я от тебя тоже и... Краты, блядь, не помогают Бля, Кузя, такой фартовый, сука, три мяча просто так. Реально, я бля. Я подарил ему. Так, так это не фартовый. Кузя фартовый, а Туда! Пять! Я стою на ворота и проябываю эту игру. Всем спасибо за просмотр. Я домой, нахуй.